Если станешь обрыганном стриме, я тебя всегда везде найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно тебя я ду-ду-ду. Если пишешь гадость в чате, в эту гадость я тебя макну. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно тебя я ду-ду-ду. Ау, ау, ау, я тебя все равно найду Ау, ау, ау, эгегей -гэ Ау, ау, ау, я тебя все равно найду Ау, ау, ау, эгегей -гэ Если будете флудить из память Выловлю вас всех от карасей в пруду Хоть прячься, хоть не прячься Все равно я вас ду ду, -ду. Если станешь же орудием Шополом я в тебя войду Хоть прячься, хоть не прячься Все равно тебя я ду ду, -ду. Ау, ау, ау, я тебя все равно найду Ау, ау, ау, эгегей Ау, ау, ау, я тебя все равно найду Ау, ау, ау, эгегей Ты заусенница, я наждак Я путешественник, ты и шаг, Ты инфекция, я карантин Ты воробушек, я павлин Если ты печень, я цирроз Я перчатка, ты красный нос Ты волчара, я капкан Я фаертакер, ты абраган Yeah.